ты мне Бога ради, как ты стала начальником, у кого ты отс... отстояла очередь и кому ты дала рекомендации тебя назначить.